Здравствуйте! Вы ищете работу с полной или частичной занятостью, с возможностью зарабатывать из дома, может желаете совмещать с другой работой или семьей, чтобы был свободный график и карьерный рост, чтобы ваша работа была официально и легально? Отлично! Представляю вашему вниманию компанию Faberlic и интернет-проект Faberlic Онлайн. Почему именно Faberlic? Это крупная международная компания, которая успешно развивается более 19 лет. У нее есть собственное производство и представительство в 29 странах мира. И, конечно же, огромный ассортимент продукции. От средств личной гигиены, моющих для дома, заканчивая одеждой. Что же это за проект Фаберлик Онлайн? В нашем проекте вся работа ведется через интернет. Вы сами себе выбираете удобный график и время работы. Желательно от 3 часов в день. Высокий белый доход. Все легально, бесплатное дистанционное обучение, плотное сопровождение со стороны наставника до достижения реальных результатов. Нам выгодно вас обучать и помогать зарабатывать. Чем больше зарабатываете вы, тем больше зарабатываем мы. Все, что вам нужно, это обучаться и действовать в соответствии с инструкциями, которые вы получите от меня сразу же после регистрации. В проекте faberlic Online расти проще и быстрее. Уникальность нашего проекта заключается в том, что только помогая новичкам, обучая их, устраивая под ними структуру, мы растем сами. То есть все люди, которых буду находить я, будут зарегистрированы уже под вас. Таким образом, я буду строить вам одну ветку, а это уже половина всей работы. Сколько и за что платит компания? Компания платит за товарооборот, созданный вашей структурой. Тут все просто. Мы находим людей к себе в структуру и обучаем их. Как это делать, мы вас научим. Чем больше ваша дистрибьюторская сеть и чем больше у них товарооборот, тем выше ваш доход. Мы зарабатываем от трех до трех процентов от заказов своей команды. Например, 60 активных партнеров в вашей группе оформили заказы по 50 баллов. Ваш групповой товарооборот составляет... 3000 баллов. Это уровень директора, 23 процента, и ваш доход составит от 40 тысяч рублей по России, от 12 тысяч гривен по Украине, от 200 тысяч тенге по Казахстану. Причем вам совсем не обязательно регистрировать этих 60 человек лично. Вам достаточно привести 5 человек и обучить их делать то же самое. С момента открытия директора вас ждут не только крупные выплаты 18 раз в год, но и денежные бонусы поверх ежекаталожных выплат. Первый такой бонус – это директорский бонус. Это когда под вами вырастает директор. Тогда вы получаете 5% выплат с каждого открытого под вами директора ежекаталожно. Второй бонус – это бонус стабильности. Выплачивается два раза в год просто за подтверждение вашего статуса. Следующий бонус – это бонус материнства и усыновления. В течение года выплачивают за первого ребенка 27 тысяч рублей, за второго и последующих 54 тысячи рублей. Четвертый бонус – это квалификационный бонус. Это бонус за подтверждение званий. Пятый бонус – это бонус «Быстрый старт». Если за 9 расчетных периодов с момента регистрации вы дважды подтвердите звание от директора и выше – то все ваши квалификационные бонусы умножаются на 2. Следующий бонус – это бонус развития. С уровня подтвержденного бриллианта вам будут перечисляться 30% от каждого получившего квалификационный бонус директора. В чем же заключается работа? Мы работаем по инструкциям. Подробный план действий вы бесплатно получите после регистрации. Работаем удаленно через интернет. Рассказываем о возможностях компании и нашего проекта. Обучаемся в процессе работы в формате видеоуроков, онлайн-вебинаров, инструкции от наставника. Работаем командой. Поддержка и сопровождение до звания директора и выше мы вам гарантируем. Вход в проект и обучение бесплатно. Вас заинтересовало мое предложение? Тогда напишите мне фамилию, имя, отчество, дату рождения, контактный телефон, электронную почту, город проживания. Всем спасибо за внимание. Регистрируемся, зарабатываем. До встречи в новых видео.